Всем привет, с вами я, Тюменбай Сейтек, и это видео предназначено для Адиля Джалелова. Но если вы не скриптонит, и вам интересно, какой я для него придумал клип, то приятного просмотра. Вся эта история началась на зимней сессии. Я учусь на кинопродюсера, и по предмету клип мейкинг экзаменационное задание звучало следующим образом. Придумать клип для вашего любимого исполнителя. На самом деле я долго не мог найти композицию или исполнителя, для которого я хотел бы придумать клип. Но потом я вспомнил то, что... Скриптонит это мой любимый исполнитель И я начал перебирать все его треки которым еще не было снято клипов И нашел трек Москва любит И был честно говоря очень удивлен Потому что трек реально качает Очень многим он понравился Когда этот трек вышел Почему Скриптонит до сих пор не снял клипа К этому треку большая тайна. За ночь до экзамена по клипмейкингу я сел и написал тритмент клипу к треку «Москва любит». И реально сценарий клипа получился крутой, потому что экзамен у нас принимали люди из индустрии клипмейкинга, и они высоко оценили мой тритмент. Они поставили мне десятку. И мои одногруппники, которые также разбираются в стиле и во всех этих крутых штуках, сказали, что тритмент реально крутой. И может даже если скриптониту показать, может он и согласится снять клип. Вдохновившись всей этой похвалой, я решил, может реально попробовать отправить скриптониту. И ему реально понравится тритмент. И он позволит мне снять клип для него. Ведь в жизни все так легко и просто происходит. Но, увы, такого не произошло. Я отправлял тритмент самому скриптониту, его менеджеру, другим артистам из его вейбла. Думал, может, до них как-то дойдет тритмент, и они ему передадут. Но, увы, все мои старания были тщетны, и ничего, к сожалению, не получилось. И вот прошло полгода, я решил записать это видео, в котором расскажу весь сценарий, который я придумал. И вдруг Адиль или же его близкие увидят в рекомендациях на YouTube это видео, им понравится, и все-таки у нас получится сотрудничество. Итак, друзья мои, сейчас самое интересное. Я презентую вам мой тритмент клипу трека "Москва любит" Скриптонит. Поехали! Друзья, я постараюсь быть максимально понятным, но и вы будьте внимательны, пожалуйста, чтобы уловить все мелочи и поймать мой вайп. Итак, начнем с логлайна и месседжа клипа. В клипе выражены основные принципы устройства жизни в большом городе, в большом мегаполисе. Я считаю, это основная идея трека. По крайней мере, я так слышу. Клип начинается с кадра, где камера снизу на широком угле снимает маленькое колесико. Колесико движется по асфальту и камера движется за колесиком медленно. В какой-то момент камера останавливается и дает колесику уйти вперед. Камера поднимается вверх, проходит, разворачивается. И тут мы видим, то, что это было колесико от подставки гроба. И мы видим то, что гроб на подставке движется в медленном потоке пробки. Далее следующий кадр. Дрон медленно поднимается над гробом. Медленно поднимается над гробом. И мы видим масштабы огромной пробки, которая медленно в своем темпе двигается. И в этой пробке абсолютно органично смотрится гроб. И как бы никто из окружающих на это как-то дико не реагирует, для всех все нормально. Дрон с этой точки на высоте отпускается в сторону пешеходной аллеи, и там мы видим шатающегося такого потрепанного бездомного человека, он немытый, он грязный, он медленно идет в сторону фастфуда, и далее мы переходим на съемку со стабилизатора. Мы следуем за этим бездомным человеком со стороны его плеча, следуем до того момента, как он заходит в фастфуд. Наш бродяга подходит к кассе, и кассир вежливо ему показывает на меню, мол, выбирайте, что вы хотите купить. Бродяга медленно поднимает палец и показывает на... Бургер. Далее идет быстрая смена кадров, на которых нам показывают, как жарят бургер, как его готовят, упаковывают, ложат в пакет. Бургер ложат в пакет, и кассир с таким же вежливым лицом передает бургер в пакете бродяги, а бродяга, в свою очередь, расплачивается окровавленным сердцем. Он достает из внутреннего кармана окровавленное сердце, которое еще бьется, и передает кассиру. Кассир ни на секунду не удивляется, для него все это нормально, он такой сто раз видел. Он просто берет это сердце и ложит в кассу в счет оплаты. Далее съемка ведется от лица сердца. То есть представьте то, что мы на экране видим все то, что видит сердце. Мы видим, как кассир берет его и ложит в специальный контейнер для органов и закрывает его. Свет гаснет, потом свет появляется только когда контейнер открывает курьер, чтобы посмотреть наличие сердца в контейнере. Он убеждается, что в контейнере есть сердце, и закрывает его. Далее съемка ведется со стабилизатора, мы следуем за курьером. Он берет контейнер сердца, заходит на кухню, мы все это время следуем за ним, наблюдаем весь этот движ, который там происходит на кухне. Выходим через служебный вход на задний двор, он садится на свой скутер и выдвигается на адрес. Наш курьер выдвигается к адресу, он выезжает на большую оживленную трассу, где он встречает своих коллег, которые также на скутерах. И в какой-то момент они не могут поделить дорогу, и между ними завязывается драка. Прям. Во время движения они, они начинают друг друга врезаться, толкаться И наш курьер достает биту, которая была прикреплена к сбоку его скутера Он достает и бьет одного из своих врагов по голове И тот падает А второго он просто пинает по обочине И тот также падает И дальше наш курьер без препятствий выдвигается к адресу Далее мы наблюдаем, как наш курьер подъезжает к служебному входу шикарного ресторана мы видим, как повар выходит из служебного входа и забирает посылку нашего курьера и уходит обратно в кухню. В этот момент дрон поднимается над служебным входом и переносится к фасадной части ресторана. Мы видим какой-то шикарный ресторан, там все классно, очень красиво. И видим в этот момент, как к главному входу подъезжает гроб тот гроб, который мы видели в самом начале. Наш красивый черный гроб медленно и пафосно подъезжает к главному входу ресторана, медленно открывается, и мы наблюдаем, как из него выходит высокий, стройный, короче, очень деловой, такой мужчина, в глазах которого читается только власть и деньги, которому страшно смотреть. В глаза просто олицетворение дьявола Он спускается по платформе с гроба И заходит в ресторан Давайте дадим имя нашему герою из гроба Мы будем называть его олигарх Наш олигарх входит в огромный холл ресторана И мы наблюдаем то, что вдалеке Освещен только один стол и стул То есть весь этот шикарный ресторан Сегодня работает только для нашего олигарха Олигарх движется к этому столу, и камера движется за ним, и когда мы подходим к столу, мы понимаем то, что стол и стул изготовлены из человеческих тел. То есть это очень гибкие люди, из которых был изготовлен стол, с которого наш олигарх сегодня будет кушать, и стул, на котором он проведет сегодняшний вечер. Далее съемка опять идет от лица сердца. Мы видим, как повар открывает контейнер, достает сердце, промывает его, кладет на доску, нарезает, потом кидает на сковороду, там его обжаривает. Далее идет быстрая смена кадров где мы наблюдаем, как уже готовое сердце красиво выкладывают на тарелочку, там зелень, все дела. В общем, в итоге мы видим красивое, полноценное ресторанное блюдо. Следующий кадр мы видим, как официант на подносе уже несет готовое сердце к олигарху, который ждет свое блюдо. Официант подходит, аккуратно ставит поднос. Ставит тарелку, демонстрирует блюдо, и наш олигарх переходит к трапезе. Наше музыкальное видео заканчивается медленным, плавным отъездом от этой прекрасной композиции, на которой мы наблюдаем, как олигарх ужинает в огромном холле шикарного ресторана, сидит на стуле, который сделан из живых человеческих тел, ест со стола, который также сделан из живых человеческих тел, а самое главное, что он ест? Он ест настоящее человеческое сердце, владелец которого расплатился этим сердцем за бургер. Вот как я все завернул. Я старался сделать тритмент очень крутым и интересным. Надеюсь, у меня получилось передать все идеи так же интересно, как я вижу их у себя в голове но все-таки хочу объясниться что же я хотел сказать этим сценарием. я просто хотел сказать то что москва и наверное любой другой большой город это система которая держится на обычных людях на работягах но к сожалению всеми благами жизни и дарами жизни пользуются люди которые находятся наверху, Например, олигарх, он сидел на телах людей и ел с тел людей. То есть, если бы не эти э, бедные люди, которым очень некомфортно жить, то ему негде было бы есть и не с чего, и нечего. А бродяга, который отдал свое сердце за бургер, я хотел сказать, то, что мы живем в таком времени, когда... Правильно питаться здоровой пищей очень сложно и дорого, и нам приходится питаться в фастфудах, некачественными продуктами, и взамен мы отдаем свое здоровье, так же как бродяга отдал свое сердце. Ну вот, друзья, у меня все. Надеюсь, вам понравилось. Конечно, больше надеюсь, то, что это понравится Скриптониту и он мне напишет с предложением о сотрудничестве. И через два месяца я сниму видео. Я снял клип для Скриптонита, а сейчас расскажу, как это произошло. Друзья, если у вас в окружении есть люди, которые могут выйти на Адиле и... Может, вы сами можете выйти на него. Пожалуйста, если вам понравился тритмент, поделитесь этим видео с ним. А может, друзья, мы просто будем отправлять ссылку на это видео Скриптониту в директ, и он все-таки посмотрит его вот так, или будем отвечать его в комментариях, или не знаю как, короче, я очень хочу, чтобы это видео увидел Скриптонит. Я... А... Обращаюсь к вселенной. Вселенная, пожалуйста, сделай так, чтобы это видео увидел. Адиль жалелов. Э.кейс криптонит. С вами был я, Сейтек. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока!